Хотелось бы играть дома, но решение приняла Федерация международная, европейская. Вот. Ну что, такие раньше были, хотя у нас, по-моему, первый раз такое в истории баскетбола, что все игры квалификационные мы играем на выезде. Когда была война в Югославии, когда в Израиле было военное положение, то эти команды, сборная команды играли на нейтральной территории. Мы же играли все игры практически на выезде. Вот. Тем не менее. Это как-то мобилизационно на нас подействовало, вот, девушки были собраны максимально, и даже, конечно, хотелось бы дома сыграть перед нашими болельщиками, наверняка, так как я уже говорил, в сегодняшней ситуации у нас была бы была очень большая поддержка, тем не менее мы чувствовали, чувствовали эту поддержку, играя на выезде. Ну, все спортсмены, все, понятно, все на колесах постоянно разъезжают. Поэтому здесь, я думаю, не было каких-то больших проблем, не было. Вот, тем не менее, когда я разговаривал со всеми, практически со всеми девушками, разговаривал месяц-полтора месяца перед началом сборов, вот, и когда я давал им информацию, что не будем играть в домашние игры, конечно, все были очень сильно удивлены, но, тем не менее, все были готовы к такому развитию событий, вот. И готовились мы как раз готовились для того, что мы играем постоянно в выездные игры, хотя играя на выезде, понятно, первую или вторую игру мы выступали как в роли хозяев. Вот. Но это было, хозяева были на, на, на, на чужой территории. видео.